Друзья, всем привет! А, прислали мне на пробу на показать, как это выглядит все в стойке, как положено выглядеть, а не просто на словах. Это BSB-система. Это система, которая уже много лет стандартная, 2,5-3,5 слоя. Со стандартным разбавителем 741-м, либо 742-м. Это BSB-система с HP-маркировкой. Это новая смола, новый разбавитель к этой смоле, которая идет только это в программе внесены изменения, то есть программа все показывает, что нужно в каких количествах добавить. Мы сейчас будем проверять старую и новую систему на абсолютно одинаковом цвете. Сейчас я налью все в стаканы, покажу, налью в стаканы, взвесим массу. У нас есть две одинаковых панели, сделаем на них Стандартный открас, как положено, 2,5 слоя и полтора слоя. Взвесим расход и посмотрим, посчитаем время, которое нам понадобится для этой процедуры. Так, взвешиваем составы, готовые смеси, в каждом из стаканов по 200 грамм густого продукта. Но в систему HP надо половину, 50% разбавителя, а в стандарт BSB надо 80% разбавителя. Поэтому тот же объем у нас в разных стаканах. Поместился. 327 и 6, 327 и 6, чтобы потом можно было пересчитать. И 406. 406 и6. И идем открашивать. Будем две одинаковые панели. На эту будем наносить. Она темнее у нас полтора слоя. На эту Какая уж есть подложка по цвету. Ну, я протир и поподпшикивал, поэтому будет видно, укрыли, не укрыли. Сюда 2,5 слоя, туда полтора слоя. До укрывистости. Но серебро укроет по-любому. Красить все будем одним пистолетом. Дюза 1,3. Настройки. 1,8. Приступаем. Здесь нанесение до укрывистости. Потом увеличим расстояние и кладем эффектный слой без каких-либо промежутков по времени. по цвету все укрыто даже там где были протиры грунта по цвету все не вижу никакой прозрачности увеличиваем расстояние и кладем эффектный слой пусть закончили теперь стандартная краска стандартного нанесения слой сушка слой сушка и эффект Всё, пока межслойка у нас эффектного слоя, идем взвешивать расход смотреть. Так, включаем калькулятор. И сейчас будем взвешивать. Было 327,6. И 6. Минус 251. 77,5. Пишем 77,5. 406 минус 305 и 5, 95 и 1, 95 и 1. И теперь 95 и 1 минус 77 и 5. Разница в расходе у нас 17 и 6. Так, примерно по подсчетам, таким округлением почти 20 процентов разница в расходе по материалу получается. А разница по времени, ну я думаю, вы сами видели вживую. Теперь залокируем, чтобы можно было сравнить стык панели. Так, все, по работе закончено. Никаких ни пятен на полутораслой на этой системе. Но она не столько полутораслойная, сколько беспрерывная до укрывистости и потом эффект. То есть слой может быть как один, так и полтора, так и два беспрерывно нанесенных, в зависимости от цвета. Потом увеличиваем расстояние, кладем эффект. Тут все, ну, как обычно. То есть два, половинка. Но разрыв во времени и экономия в материале решает, решает как таковое. В системе BSB это уже доступно. По крайней мере у нас на складе в Киеве все это уже представлено в наличии. Всем пока!